Привет всем, друзья! Я на воде, давно не был. Погода задолбала. Сегодня я с фитром приехал на канал, попытаюсь половить карасика Народу очень много, просто все забито. Кто-то что-то полавливает, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Попробуем. Сейчас быстренько замешиваю прикормку потому что уже времени очень много долго собирался долго ехал сначала еще приехал не туда пришлось круг сделать ну и все мешаю прикормку вот такая у меня прикормка красная это прикормка карась темно-красная с панчина крупным хотел другую взять прикормку ничего не было пришлось брать такую по дороге что мне попались в магазины ну, в принципе, запах не сильный, хороший. Такой хлебно. Немножко хлеба, немножко специи пахнет. Вода холодная, рыба еще совершенно неактивная. Только-только какие-то первые движения. Поэтому ароматики лить не буду. Водоем не глубокий канал. Рыба неактивная. И стоячая вода. Просто если сейчас я налью много ароматики, может такое случиться, она будет очень долго распространяться по водоему. Мне кажется так, что рыба зайдет на точку и попадет в газовую камеру, испугается и уйдет. Поэтому так извращаться не буду. Но при этом в водоеме есть плотва, мелочевка, а ловить я планирую карася. Поэтому буду делать максимально максимально тяжелую. Первая добавка воды была, сделал сразу мокрую, ну, сейчас 10 минут постоит и будем еще воду добавлять. Первый этап воды залил, теперь пока настаивается прикормка, буду искать точку, точку ловли. Начну с промера глубины на счет. Заброс недалеко, считаю на какой, на быстро считаю, с какой скоростью пойдет катушка на дно. Еще дальше забрасываю и так считаю. Таким образом вычисляю примерную глубину, где мельче, где глубже, чтобы примерно где буду ловить. По счету получается, примерно в 15 метров от меня начинается свал. Идет ровное дно, и где-то в 20-25 метров от того перека подъем. Сейчас буду искать теперь протаскивание. В принципе, смысл далеко кидать нету. Сейчас кину метров на 25-30 и протащу, посмотрю, найду что-нибудь или нет интересное. Идет совершенно ровное дно. Нашел свал. Сейчас посчитаю обороты. Буду ловить буквально в метре от свала. Как положено по классике. Точка найдена, все оббито, Смотрим, что у нас там с прикормочкой. В каналах это самое простое дело, искать точку ловли. Ну что, сейчас положу 5 кормушечек небольших. У меня вот такие кормушки. Вот такая кормушка. 20 грамм. Вот такая маленькая. 20 грамм. Битая, перебитая. Переловленная, кривая, вся старенькая, но рабочая. Сейчас вот таких кормушечек штук 5 положу. И дальше будем смотреть. Так как это закормочные кормушечки, пока забивать плотно не буду. Так, теперь приноровиться к забросу. На такую сверхблизкую дистанцию. последняя кормушечка последняя закормочная готова теперь цепляем крючочек и в бой чего особо нет надо вязать все пусто так, вот, 12 ну, все только на 14 поводках на 12 ничего нету десятка есть на 12 а давай его поставим ловить сейчас начну с фидергамом, дальше по обстоятельствам вот цепляю, на фидергами у меня вот такая вот Такой узелок и петельку удавочку накидываю поводка За этот узелок он топорится. И отлично все держится, никуда не денется. Друзья, по рассказам, то ребята уже были, первое первую реагирует лучше всего работает червь. Червь, опарыш хуже, на параш много мелочек клюет. Это буду комбинировать. У меня есть и червь, и опарыш. Потом, кто был, говорит, на мотыля полный ноль. Это вообще неожиданно для меня. Чтобы в это время, в марте, по холодной воде, карась, реагировал на мотыля ну вот здесь так было поэтому как обычно по договоренности сегодня у меня не все-таки не опарыш а начну с червячка так вот. червячок Что, друзья в бой а -а -а. как я этого ждал долго а? погода дурыстика творила что хочет целую неделю поливали дожди вот закончился дождь у нас сегодня ночью под утро так два раза кто-то дюбнул друзья дюб-дюб было Мелочевка сразу заходит и сразу дюбает. Но пока только мелочевка. Ждем карасика. Милоч уже на точке. Насчет 8 уже дюб-дюб mm -hmm. творит. Уклейка или что-то. Или мелкая платвичка. Крезяще вокруг ужас неделю дожди поливали под утро только сегодня прекратились погодка стояла всю неделю плюс 12 плюс 14 но поливали дожди на сегодня обещали плюс 8 прекращение осадков вчера давление уже пошло вверх соответственно температура должна слегка упасть так она и есть плюс 8 прекращение осадков солнышко пробивает это есть что-то тащу э -э, вот она платвичка mm. то что там в огромном количестве mm. вот такая друзья вот она там и добыт кстати у нас 14 числа на лов платвы запрет уже он идет mm. поэтому выкидываем сразу там на точке немерено. Можно ловить их с пулемета, поставить сейчас маленький крючок, и она будет ловиться просто страшно. Вот и соседи карасей ловят. Пока мы тут возвращаемся. Все, уже рыба на точке. Уже на точке клюет. Эй, хочу карася. Карасик, подойди. Будет другом. Ого! Поклевка была! Друзья, кто это? О, конь! Друзья, полосатик! Смотрите, кто его поймал! полосатика, друзья! Ужин такой красивый! Садил, чуть спиннинг не утащил. что-то, что-то, Сход, А сход. Они, сидит что-то мелкое. Платва. Платвичка, друзья. Идет да. идем как здесь грязи. Кто там, кто там, кто там? Платва. Сюда же платва. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. все то же самое все то же самое только чуть, чуть покрупнее <смех> все то же самое плотвы валом еще чуть-чуть пойду грязь собирать может сейчас чуть подсохнет, по верхам собрать хотя капельку замешать да да все то же Лад вам, друзья. Ну что, друзья, сейчас будет эксперимент собирал в картовках земли. Сырая, сверху пытался брать. И вот этот объем кладу одну жменю прикормки. Две. Две жменьки прикормки. Перемешиваю. Сырая очень. Не знаю, смогу ли просеять или нет. Попробую. сеять и попробовать сменить точку и так половить ну вот буквально чуть-чуть у меня получилось такая вот земля с прикормкой немного очень немного решил не закарливать, а сразу первые две кормушки джал не подолго сейчас это минутки по полторы по две если поклевок не будет Клюет уже сразу то есть плотвы там тоже валом прикормка с грунтом посмотрим подойдет карась на нее или нет на данный момент в этом водоеме плотный как грязи просто можно брать ее колбасить колбасить ну это рыба неинтересная плюс мелкая плюс сейчас на нее запрет интересно карась говорят недели назад полторы две недели назад было холодно и при этом хорошо ловился Что-то есть, что-то есть, друзья, и похоже на карасика, очень на карасика похоже, это на хорошенького карасика, не небольшого, но карасика, друзья, оба есть, вот такой красавчик, смотрите, ай, серебро, какой красивый, ребята, так, Продолжаем пробовать. Оп, оп, оп рыбка, рыбка, рыбка, друзья, что-то есть. Оп, оп, оп, оп, оп. Кто там? Карасик. Давай, карасик, карасик. Карасик, друзья, маленький, хорошенький. Ну, карасик. Карасик. Маленький, товненький. Хорошенький. Оп-оп, вкразик, оп, оп, оп. походу, как садил. Ох, ох, ох. ох, давай, давай, давай, давай. Давай, ты всегда Ты куда? Ты, ты, ты, ты куда? Я тут. О, друзья, грунт рулит. Так, придется ехать и собирать. Вот такой... Друзья, вот такой красавец, смотрите, а? Март начал закарать, ловиться! Красавец. Оп, оп, карасик вот сейчас друзья не хотел но у нас уже получилось результат ловил на чистую прикормку клевала только плотва поймал одного карася зарядил прикормку с грунтом пошли ловиться карасики сейчас и мне было очень немного она закончилась очередной красавец сейчас буду заряжать опять чистую прикормку и посмотрим будет карась или нет не хотел сравнение таких оно само так получилось и тем не менее будет очень интересно делаю прикормку максимально влажную максимально тяжелую чтоб вообще не пылило как с грунтом вот и посмотрим результат будет карась или, или подойдет плотва забивая очень плотно чтобы Долго выходила из кормушки. Кто там? Кто в этот раз? Кто там? Плотва. В место называют Таренко. Есть. У нее плотва. Такая вот добренькая но мы ее отпускаем поводок у меня сейчас стоит 15 сантиметров плотвей не мешает ничего клевать со дна пошел я собирать грунт Из-за того, что очень сырой грунт, отход очень большой. Вот такая красотка. Вот. Смещаю сейчас точку на пару метров в сторону и начинаю заново кормить. Посмотрим, что получится. Оп, оп. Друзья, вы сами все видите, второй заброс грунтом, кто там сейчас узнает, может и по два. Уборочная карася, похоже, друзья. Да, хороший, отличный, шикарный, вот такой весенний карасик, другие, вы сами все видите. Не хотел это видео, не думал сейчас это снимать, но думал что-то подобное. Но ну, были такие планы, что-то подобное снять. И вот неожиданно все получилось само, друзья. У меня много видео на канале, где я ловлю с грунтом на фидер, на поплывок. Показываю очень подробно, как замешивать. Примерные пропорции. И вот наглядное пособие. Очередной карасик. Небольшой. Друзья, монтаж я использую обычного петля Сначала ловил с фидергамом на онлайне, а потом убрал фидергам, рыба очень пассивная и решил от греха подальше убрать дополнительную жесткость. Крючок, поводок поставил 0.1, 12-й крючок. Очередной небольшой красавчик. Друзья, очередной карасик с грунтом так так, ну, такой красавец ну что друзья буду заканчивать рыбалку рыбалка получилась очень интересная неожиданная для меня такой видос я хотел давно снять сравнить работу с грунтом по холодной воде и без грунта это что относится именно неактивного карася И вот получилось смотрите в начале рыбалки два часа отловил с грунта, о, без грунта чистой прикормкой что не было грунта все было сыро очень хотя кротовок очень много вокруг и было очень много тарани она клювала как сумасшедшая на точку заходила сразу можно было поймать очень много просто вот Заброс, несколько секунд поклевка вытаскиваю, То есть вот так. И поймал за эти два часа всего одного небольшого карасика, все. Меня это конечно не устроило, все таки приехал ловить карася, карась с ней не взлетает. Пошел насобирал, все таки уже подсохло, чуть ветерком обдуло грунта. Сделал примерно один к десяти, просеял, показывал, прям тут делал при вас сменил точку, ушел с той точки, на которую ловил, чтобы не было той прикормки на дне. Буквально несколько метров. Начал ловиться карась. попадалась старанка, но попал, ловил карась. Опять замешал. Взял э, после этого, после поимки низких рыб, когда закончилась прикормка с грунтом, в эту же точку начал кидать чистую прикормку. Пошел ловиться опять плотва. карася не было. В эту же точку. Опять пошел насобирал грунта, замешал прикормку с грунтом. И стал ловиться опять карась. Вот так, друзья. Притом счет получился карась с грунтом или без грунта 1.20. Вот так, друзья. То есть, два десятка я поймал с грунтом и всего одно без грунта. Да, если бы нужно было видеть таранку, это грунт сто лет не нужен, и она клевала как с пулемета. При том, что у меня была прикормка карасевая, тяжелая, не пылящая совершенно. И таранка на 15-сантиметровый поводок клевала, как сумасшедшая. Вот так, друзья. Друзья, до новых встреч. До встречи на воде.